Расскажу одну историю. Мне ее рассказал один из клиентов. Наверное, достаточно давно его дедушка работал практически круглыми сутками, причем в полной уверенности, что семью он прокормить не может. Несмотря на то, что он работал очень много, получал в принципе хорошо для 90-х годов. Но, возможно, в какой-то момент, до того, как он начал так тщательно трудиться, был какой-то период, когда что-то пошло не так в его жизни. Неудивительно, в 90-е годы практически у всей страны что-то пошло не так. Наверное, в это не так, только дети не были вовлечены, и то очень косвенно. А у всех остальных что-то пошло не так. Итак, дедушка работал 24 на 7. В итоге, уверенный, что он не кормит семью, он все-таки от измождения умер. Честно говоря, не помню, в 50-60 лет, но, в общем-то, достаточно рано он умер. И все бы ничего, и, наверное, этого видео бы не было. Но внук, который не жил в 90-е годы, у которого все, в принципе, так. Как-то у него отношения не складываются, вроде девушки периодически появляются, но что-то всегда происходит и он никогда не был, и знаете, что удивительно? Он уверен, что э, мужчина должен кормить семью. Да? Я думаю, это многие так читают. Это социальный феномен, э, социальный шаблон. Да? Но в его истории, в его семейной истории, первое, семью прокормить нельзя. Во-вторых, пока ты пытаешься прокормить семью, ты сам умираешь. Представляете, какие интересные убеждения? Интересные в очень больших кавычках. И в итоге, имея подобного рода убеждения, и, кстати, убеждения, люди часто думают, что убеждение – это что-то, о чем я думаю, что я имею, то есть то, что я транслирую. Данное убеждение очень подсознательное, то есть это соединение тех фактов, которые были в роду. И он об этом знает. И, естественно, человек в сознании говорит, что вы. Никаких таких убеждений у меня нет. Я ему честно верю. Но все его действия показывают то, что он не идет в семью. Он не создает прочных отношений, ведущих к созданию семьи. Вот в данных случаях почему и нужна консультация психолога. Данные вещи, во-первых можно идентифицировать пока человек ко мне не пришел он вообще не помнил про своего дедушку а тем более где дедушка а где его проблема в создании семьи ну казалось бы это же не связаны между собой вещи и наверное многие кто слушает сейчас думают, вот же какой бред но когда а, мы соединяем то что семья это смерть и семью прокормить невозможно, у мужчин нашего рода это не получается, то все становится более-менее на места. Как говаривал известный политик, нет человека, нет проблем. То же самое, нет семьи и все в порядке. Не надо никого усиленно кормить 24 на 7 и не надо умирать, потому что семьи нету, все очень удобно складывается. Визит к психологу может изменить ситуацию. В каком смысле? Данные убеждения, во-первых, можно трансформировать, либо убрать вовсе. И человек сможет создавать семью. Пресловутая «поймали причину, и у меня все сложилось, и я теперь все понял, и теперь у меня будут хорошие отношения». Огромная печаль, я зачастую здесь не работаю. Здесь нужна серьезная, глубинная такая вот работа с генограммами, с психогенетикой, с убеждениями родовыми и тому подобного рода вещами. Поэтому иногда проблемы в создании семьи лежат очень сильно не на поверхности. Никто не ни косой, не кривой, все умницы и красавицы и красавцы с образованиями. То есть никаких объективных причин для несоздания семьи не существует. Но тем не менее... Такие проблемы есть. Кто-то называет это венцом беспрачия, кто-то называет это проклятиями, кто-то называет убежденными холостяками, холостячками. В народе эти вещи имеют свое название, однако, как я говорю, все это делается, то есть это все выправляется. Особенно если человек работает, а не просто смотрит это видео. Хотя я буду рада вашим лайкам. И если есть вопросы, задавайте. Внизу под видео есть все контакты, по которым меня можно найти.